Уважаемые граждане России, соотечественники, дорогие ветераны, 22 июня – одна из самых трагических дат в нашей истории. В этот день, а сегодня исполняется 60 лет, 60 лет назад началась Великая Отечественная война. Для советского народа эта война стала страшным ударом, нанесенным в спину. И именно с нападения на СССР начался самый кровавый этап Второй мировой войны. Катастрофы, разделившие двадцатый век на две половины. До и после войны. Фашистская агрессия против нашей страны оказалась наиболее жестокой. Ее целью было не только подавление воли, не только порабощение, но и уничтожение целого народа. 27 миллионов погибших такую цену не платило ни одно государство мира. Для нашей Родины 22 июня стал днем испытания на прочность национального духа. Днем, показавшим всем сплоченность народов Советского Союза. Впереди были еще долгие 1417 фронтовых дней. Но уже в этот самый первый день. Народ сделал свой выбор – быть в минуту опасности со своим отечеством, стоять за него насмерть, родину врагу не отдать. И этот выбор предопределил исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Прошло уже много лет, однако последствия той войны напоминают о себе и сегодня. Исковерканные судьбы людей, пожелтевшие похоронки почти в каждой семье, выбитые из жизни целое поколение молодых людей. Даже сегодняшние демографические проблемы России во многом связаны с военным наследием. Россию никогда не понять, если не знать. Что же пережил наш народ во время войны? Какой опыт он приобрел и на фронте, и в тылу? Не понять наше особое отношение к армии и защитникам Отечества. Не осознать, откуда у наших блокадников привычка собирать черствый хлеб. Откуда у нашего народа такая ненависть к войне? И откуда родилась фраза, которую так часто повторяют наши старики – а за ними уже и молодые, лишь бы не было войны. Память о тех грозных военных годах, как и неутихающая народная скорбь, навсегда останутся в сердцах людей, живших вместе в единой стране, людей вдоволь нахлебавшихся горя, прошедших все тяготы страшной войны, людей не просто выживших, но выстоявших и победивших. Дорогие друзья, 22 июня – День памяти и скорби. Так он обозначен в календаре нашей национальной истории. Но это еще и день предупреждения и напоминания Правду об этой войне мы будем отстаивать. Будем бороться против любых попыток эту правду переначить и исказить. Унизить и оскорбить память павших. Потому что историю нельзя обмануть. Ее уроки нужно усваивать. Особенно, когда они даются такой неимоверно большой ценой. Горько слышать, когда Вторая мировая война объявляется чуть ли не войной за мировое господство исключительно между двумя тоталитарными идеологиями. Больно видеть, когда героев объявляют преступниками, а преступников героями. Великая Отечественная не была войной русских с немцами. Это была война с нацизмом. Советские солдаты вместе с союзниками принесли народам мира и немецкому народу, в том числе, освобождение от коричневой чумы. И мы знаем, знаем, что народ Германии осознает последствия той страшной катастрофы. И ценим, ценим его далеко не символическое отношение к жертвам нацизма. В сорок пятом фашизм был повержен, но корни, которые его питали, не уничтожены до конца. Они еще дают свои ядовитые всходы в разных концах планеты. Мир по сей день не избавился от идеологий, проповедующих крайний национализм, религиозный фанатизм, идеи мирового господства. Все еще находятся те, кому нужны новые фюреры, кто паразитирует на бедах людей и обещает простые решения, сложных. И очень запутанных проблем. Кто для достижения своей цели готов переступить через все. Через мораль, нравственность, через кровь, через человеческую жизнь. Преступление нацизма и его крах – это самое грозное предупреждение всем, кто призывает изгнать инородцев, и иноверцев, кто обвиняет их в собственных ошибках, ищет оправдание бедам и трудностям в этом. Ксенофобия и нетерпимость к другим неизбежно перерастают в диктатуру и террор по отношению к собственному народу. Это аксиома. И эту аксиому должен знать и помнить каждый цивилизованный человек. И еще один урок. Накануне войны никто из тех, кто определял судьбы мира, не смог вовремя оценить угрозу. За эту политическую близорукость, за неспособность переступить через личные амбиции, в конечном итоге расплатились миллионы. Агрессия нацистов стала страшным свидетельством того, к чему может привести прание норм международного права. И, видимо, не случайно, что полный голос о... в полный голос о правах человека и гражданина, о международно-правовых нормах Европа заговорила уже после Второй мировой войны. Большие войны не возникают сами по себе. Они возгораются от локальных. И потому одна из главных задач современной мировой политики – объединяться для борьбы с теми угрозами, которые уже реально существуют. И это без преувеличения. Прежде всего, международный терроризм, националистический и религиозный экстремизм. Пусть под новыми знаменами, под новой личиной, но это все те же старые нацистские идеи. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, нам еще не год и не два предстоит переживать последствия той трагедии. Мы и сегодня слышим ее эхо. Уже более полувека Россия и другие государства-содружества лечат ее раны. Да, мы вместе восстановили города, подняли из руин страну. Но никто не вернет нам миллионы погибших, не вернет людей, так и не успевших построить свой собственный дом, воспитать своих детей, не успевших долюбить и доучиться. Но они сделали главное в своей жизни. Защитили Родину. Отстояли ее суверенитет и достоинство. Они подарили нам будущее. И мы этого не забудем. Никогда память героев войны, сложивших головы за Отечество. Прошу почтить минуты молчания.